Всем привет! Очередная посылка с Китая. На сей раз пуховик. Покупался он в разделе горящих товаров. Ну, привлек он меня просто симпатичненький. Ну, то есть своим внешним видом. Ну и соответственно ценой. Так как в горящих товарах, соответственно, цена пониже. Ну, не всегда, конечно, но на этот пуховик была цена, значит, 1584, по-моему, 1600. Я себя купил пуховик китайской. Ну, давайте посмотрим, что же это такое за чудо сразу скажу это не Nike не Adidas просто такой симпатичный двухцветный пуховичок так я уже разрезал постарался так аккуратненько чтобы вас не мучить разрезаниями да и штатива у меня нету сейчас мы значит достанем и посмотрим так ну вот в таком пакетике он приехал значит застежка сейчас откроем и все вытащим так ну вот вот такой значит пуховичок двухцветный синяя с беленьким капюшончик ну я считаю довольно таки симпатичный такой Ну давайте поближе посмотрим. Здесь значит резиночки, карманы. Да, Все проверим. Так, ну карманчики маленькие. Так вот этот карман. Так вот этот карман. Так, не понял. А, ну это просто декоративный, так что имейте в виду, что здесь кармана не будет. Так, ладно. Нитка какая-то. Ну это ерунда. Так, ну. Ну давайте внимательно посмотрим, что там. Швы вроде ничего. Наполнение, я так понимаю, синтепон, конечно, за такие деньги. Ну, такие кнопки симпатичные от капюшончика. Капюшон, я так понимаю, отстегивается. Ну да. Так, что у нас внутри? Так. так, внутренний карманчик имеется. Не сильно глубокий. Ну, для документов какого нибудь подойдет. Больше карманов нету. Так, это что такое? Так, элька. Ну, по внешнему виду я вижу, что он мне просто мал на самом деле, так что имейте в виду меряя себя по этой размерной сетке скорее всего надо заказывать, даже не скорее всего, а надо заказывать на размер больше это какая то ерунда непонятная не знаю для чего это так ну будем смотреть ну подкладка вроде все ровненько и все хорошо сшито давайте с внешней стороны посмотрим так ну вот такие манжеты ну скажем так все добротно добротно сшито грязь что ли а, ну да чуть-чуть запачкан какой-то непонятно сзади вот такой капюшончик. Тут значит какая-то лейбла. Ну, в целом, на самом деле, симпатичный пуховик за 1600. Даже просто побегать один год, поносить. Понятное дело, что это все запачкается. Не знаю, как он поведет себя в стирке. Ну, по крайней мере. довольно таки симпатично ну скажем так и по теплу не знаю что это конечно не adidas не найк там фирменный но внешне внешне вот даже посмотрите ну, ну не знаю может быть кто-то скажет ерунда ну по по мне ну по моему он классный пуховик Тем более, учитывая цену, вообще замечательно. Ну, все продумано. Ну, не к чему придраться на самом деле. Я бы обосрал бы вот китайцев, но ну, ну не могу. Ну не вижу вообще ничего. Ничего плохого не вижу. Совершенно. Одевай и иди. Жалко только что, что он мне мал. Скорее всего. Так что повторюсь, берите на размер больше. Соответственно. Ну, сейчас немножко повожу. Может быть, кому-то, конечно, какие-то вещи интересные. Замочки вот такие. Ну, нормально. Какой-то логотип 78. Хороший, хороший пуховик. Короче говоря, если закажете, то вряд ли пожалеете, тем более за такую сумму. порадовали, скажем так. Доставка у этого продавца была быстрая. В течение недели дошло до Питера. К сожалению, к сожалению, больше в наличии у него таких курток нету. Если кого-то заинтересует, напишите, я найду неплохого продавца и скину вам ссылку. Такими же модельками потому что я видел может быть она будет порядка двух тысяч стоить но ну, я думаю за 2000 -то это совсем совсем неплохой вариант ну вот такая куртка спасибо кто смотрел понравилось ставьте лайк всего доброго, пуховик. до новых встреч. Эта тема офигенно спасет от мороза, он вас непременно. Пуховик, это вообще не фуфло, запомни пуховик, твой брат.